влюбленности должны ну, дальше развиваться или, или нет? Это такой уже серьезный вопрос. Поймите, влюбленность это начало отношений всегда. А если нет влюбленности, но Уже нет. Не нормально? Почему их сила судьба? Почему? Это тоже нормально. А я сейчас вам объясню. Смотрите, есть, есть разные варианты, но если люди живут без влюбленности, это благословенные люди. Потому что влюбленность притягивает тех, кому очень потом бразильский телесериал «Вместе отрабатывает, нужна сильная влюбленность. будет сильный бразильский телесериал. Но веды описывают такие виды отношений, в которых даже вообще люди могут сами не сходиться, их родителей сводят. И они, веря своим родителям, вместе потом начинают жить. Вот такие вот отношения они приносят счастье. И у них как завязывают отношения? Они чувствуют возвышенность друг друга, Чувствуют, что человек хороший и просто сначала привыкают друг друга. Смотрите, когда действует карма, всегда сначала сладкий вкус, а потом горький. А когда человек с позиции Знания поступает, сначала горький вкус, а потом сладкий. Им сначала тяжело, они привыкают, а потом они дружно живут. Почему дружно? Потому что они сошлись на духовной платформе, а не на платформе низших центров. Когда через низшие центры входятся, то это такая вот Любовь. Вот такая любовь, вот такая беда. И когда тебя нет, ты со мной, ты со мной всегда. Понимаете? Ну, то есть страсть, сила такая страсть. Вот это означает, что карма действует через людей. А знание, оно имеет такую природу. Люди общаются друг с другом, учатся понимать друг друга, учатся быть вместе. И потом у них появляется также и влюбленность, как награда. Они начинают счастье друг с другом испытывать потом тоже. Но это не для нашего общества. Такие браки возможны только в серьезной культуре религиозной, где уже люди верят законы, они уже заранее знают, что это существует. И поэтому они верят родителям, которые тоже по факту... Ведут себя очень возвышенно. То есть родители не просто там вот за этого пойдешь, или за это, или брак по расчету. Нет, они очень глубоко сердцем прочут, прочувствуют, кто с кем сможет жить. Потому что родители лучше могут почувствовать, потому что дети повторяют их судьбу. А если дети не слушают родителей, тогда получится вот как в этой песне. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с колюшкой, на свою я колюшка. Ах, мамочка, зачем? Спасибо. Все поняла. Ладно, давайте двигаться дальше. Я думаю, что мы немножко так поразобрались в этом вопросе. Да? Вопрос такой, если человек один раз почувствовал совершенную радость, он всегда к ней путь будет, найдет, или он может потерять? Он не потеряет, но он может забыть. Понимаете, радость совершенная, она в сердце оставляет вечный след. Человек, который ближе к Богу стал, он не может назад уже ничего потерять. Это никогда не забывается. Но есть одна проблема. У человека есть выбор вспоминать это усилием воли, или не вспоминать. Допустим, когда я встретил своего духовного учителя, у меня возникло определенное чувство, вечное чувство, вечных отношений с ним. Это невозможно описать, но в обычной жизни не то, что я только о нем вспомню, раз оно сразу возникает. Нет, это был подарок. И потом я очень много молился, чтобы опять вернуть это чувство назад. Понимаете, система какая? Что радость совершенная может прийти в жизни, но чтобы ты ее еще раз испытал, надо для этого к этому стремиться, прилагать усилия. Но она там уже живет, ты ее знаешь, но надо прилагать усилия, чтобы она вышла наружу опять. Люди неопытные не делают этого. Они думают, о, классно, и забыли, но надо трудиться над этим, надо вспоминать. Вот это мышление, что такое вот это позитивное мышление, человек помнит, помнит, помнит, он вспоминает. Вспоминать раз, вспомнил. Победил судьбу, значит. Ты теперь сильнее судьбы. Потому что когда человек помнит чистоту человеческую, просто сейчас помнит, судьба не может действовать в это время вообще. Поэтому цель молитвы просто вспомнить чистоту человеческую. Чистота человеческая идет от Бога. Потому что Бога не вспомнишь, ты не знаешь, что Он такой. Надо думать о святых людях, о возвышенных людях. Вспомнил чистоту, значит, ты уже с Богом ближе. Да? да. В чем его миссия? То есть вы от мне Бога сейчас хотеть, чтобы я ответил. <клыш> я не могу ответить, в чем его миссия, потому что я не близок с ним. Это нужны особые люди, близкие к Богу, очень возвышенные. Я знаю только из Священных Писаний, что Бог имеет очень глубокие отношения с нами, со всеми. Он очень в состоянии глубокой любви находится. Я не могу вам это сейчас передать. Имейте в виду, что вы сейчас слушаете теорию. Я догадываюсь об этом. Он имеет глубокую любовь, но его отношения с нами, они непростые. Он не хотел бы доверять нам в том состоянии в котором мы находимся сейчас он не хотел бы близкие отношения с нами бессовестными строить поэтому он нам себя и не открывает сейчас это то что я вот реализовал свою жизнь открывается себя чуть-чуть когда мы чуть-чуть достойны. больше достойны больше откроет но он всегда нас ведет по жизни всегда рядом находится Пример простой. Вот в этом теле все, что происходит, это не наше. Кто? Да, он всю эту кашу, блин, говорил. Представляете? Вот в этом теле все не наше. Вот в чем заключается наше бессознательное? Нам проще считать, что все автоматически там происходит в теле. Вот представьте, миллиарды клеток, каждая из которых совершенно, просто совершенно. Столько там любой завод. Просто отдыхает по сравнению с структурой клетки. Но в трехмерном пространстве там происходят такие вещи, которые нам бы и не снились даже. И все эти клетки синхронно управляются кем? Мной. Я только заглатываю пищу, заглатываю внутрь. И потом в какой-то момент оп! Я знаю, что сейчас лекция остановится на время, потому что иначе будет вонять. Я просто получил это знание изнутри. Опять не мое знание. Кто-то дал мне это знание. Потому что если бы, бывают люди, которым по судьбе не положено знать, поэтому они, оп, уже воняет. Это называется болезнью. Недержание. Это болезнь. Откуда она возникает с плохой судьбы. А вообще положено, чтобы знать. Видите, там все происходит само собой. Женщина как рожает? Ее спрашивают, ты как рожала? Не знаю, как-то нормально. Она сама рожала? нет кто-то за нее рожал она сама вынашивает нет что она синтезирует там ребенка внутри себя Нет, он нам сам синтезируется я хожу у меня чувство что все нормально синтезируется это божественные вещи все пытается понять что это не просто все так синтезируется там есть сила которая это все делает и нам так как мы тупые, в ледниковом периоде был такой, мультики был такой эпизод. Слониха, этих барсучков, своих братьев спрашивает, ну зачем вы подвергаетесь такому риску постоянно, постоянно свою жизнь опасности подвергаете? Зачем вы полезли на этот обрыв, что он там обваливался в это время? И они такие встали, такие, смотрят на нее, такие, плачут из-за из ее любви, такие. Говорят, понимаешь, просто мы тупые. Так очень смиренные сказали правду. И вот это, в этом причина, почему мы не понимаем, что там все само происходит. Мы говорим, автоматически все там происходит. Автоматически. Почему вот там это трудно понять, что не бывает ничего автоматического? Если машину пустить саму, она в столб врежется автоматически. Видите, он постоянно заботится, Господь, о нас, даже просто тем, что поддерживает там всю, всю нашу жизнь внутри. Но мы не знаем этого, мы не понимаем, зачем. Так надо, должен о нас заботиться. Это любовь. Любовь — это вещь, которую проявляет этот мир по отношению к нам. Но в какой степени? В той, в которой нам положено. Иногда рука ведь отсохла, паралич, да? и мы не можем ей двигать. Это значит, что не положено. Это значит, что ты уже сделал что-то такое, что за что ты наказан будешь. Некоторые вещи Бог не переносит. Он не может уже с этим мириться. Есть вещи, которые Бог не переносит. Поэтому Он создал законы в этом мире, которые не дают нам возможности получить то, чего хочется, из-за того, что мы наказаны. Давайте будем двигаться дальше. Ну, хорошо, последний вопрос. Последний. Да, это даже не, просто, не могу, в сдержаться. Позвольте выразить вам искреннюю благодарность. Действительно, вот ближайшие благодарности. Вот вы говорите, что это все душа через вас. Вот это 15-м назад, может 10, может меньше, наши лекции, вот, где кассеты такие еще, дотыли дослушались по тому пути, по которому вы намекали, говорили, что нужно найти, Вот пошел. Вот сейчас вот это состояние, я понимаю, это не совершенно еще раз, но то состояние уже, э, что вы говорите, что душа, сверхдуша говорит, что правильно дорог идешь, правильно. Я искренне вам благодарен. Это тот, верный э, представитель сверхдуши, который направил меня. <связательно> Благодарю вас все души. И еще вот, вот второй представитель Сверхдуши. Это молодой человек, он пришел ко мне учиться. И я хотел из него врача сделать, а он, вот оказывается, такой удивительный человек, который может давать людям знания. Молодой парень, но очень талантливый. Евгений Коинов, он привет к вам. Я воспользовался вашей рекламой. Семинар такой «Сильнее смерти» 16 августа и 17-18 молитва «Как пробуждение». Городской дом творчества, улица Тимир... Тимирницкая, 45. Вот. Ну вот. Пожалуйста. Еще... Давайте, маленькое... Давайте закончим. Я удивляюсь, вы так красиво поете. Можете ли попеть. Или же больше будет. А, хорошо. Спасибо вам большое. Вы не, не верите этому человеку. Он. Всю неправду про меня сказал я хочу как бы со своей стороны как бы. я надеюсь что как-то я помог это здорово ну как бы, я не чувствую что вот так вот можно меня хвалить давайте двигаться вперед у Льва Толстого были друзья Люди, которые близки по духу им были, соратники какие-то. И он тоже их высказывания ставил вот как одну. В данном случае, смотрите, святой Франциск выступал, да, как носитель истины. Но сейчас мы увидим просто человека, который жил, современник Льва Толстого. И он тоже взял и его в эти высказывания на каждый день поставил возвышенные. Это Джон Резкин. «Одно мы знаем или можем знать, если захотим, а именно... Что сердце и совесть человека божественны. Видите, кто-то знает, а кто-то узнает, если захочет знать. Проблема заключается в том, что многие даже и не хотят. Мы же вот живем и живем, как живем. И какая разница, там божественная или не божественная. Видите, курица тоже бегает, и она просто клюет, клюет травку. Ей не интересно, зачем она это делает. Понимаете, о чем я говорю? Люди часто -то тоже просто работают, живут, а они не понимают, зачем. Потом, когда смерть приходит, то перед смертью придется понять, что прожил зря в жизни. Понимаете, о чем я говорю, да? Что жизнь не в том заключается, чтобы работать, бегать, рожать, квартиру себе копить. Не для этого жизнь нужна. Все это является просто поддержанием жизни. Это необходимо для того, чтобы не умереть. Но жизнь — для того, чтобы установить отношения с теми, кто находится рядом. И это непросто. Эти отношения приведут нам к возвышенным вещам. Понимаете, человек может где-то говорить о возвышенных вещах, потом приходить домой и варежку на близких раскрывать. Это не вера. Вера означает, что ты видишь, что через близких людей Бог действует в твоей жизни и ты пытаешься служить, заботиться обо всех. То есть верующий настоящий человек, он Бога в жизни видит, а не где-то там во время беседы. Понимаете, это очень важно понять. Что если хочешь знать, то можешь понять, что совесть, которая говорит, правильно ты поступаешь или нет, это божественная вещь. А сердце в данном случае говорится о нас. Смотрите, здесь говорится о двух вещах. Сердце или «я» и совесть. Пытайтесь понять, что это разные вещи. Совесть — это не «я». Совесть — это тот, кто рядом со мной стоит, тот, кто смотрит на мою судьбу. А сердце — это «я». Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Ну, то есть, не имеется в виду, что он как, как Бог, но... Священное Писание говорят, что человек это искорка Бога, и в этом плане Он божественную природу имеет. В чем божественность его проявляется? В том, что Он чувствует зло, чувствует добро в своей жизни. Он не инертное существо, он реагирует на эти вещи на все. Это значит, что он божественный, что его радость в любви, в любви он радуется, в гневе он страдает, он негодует при виде несправедливости. Он может проявить самопожертвование Славы славу. Если человек пожертвовал, он славным становится. И вечным становится, чувствует вечность свою, когда он жертвует своим ради возвышенных вещей. И это является неоспоримым доказательством нашего единства с Господом. Какой вывод? Дальше Джон Рейскен делает вывод, удивительный вывод. И в этом, а не в телесных преимуществах и радостях, и не в большом разнообразии инстинктов, Он Сам является властелином над Своей судьбой. Поскольку Он отрицает и нарушает веление сердца Своего или совести, поскольку Он и бесчестит Своего Отца Небесного, а не светит Его имя на земле, поскольку же Он следует правилам возвышенной жизни, поскольку Он светит Его имя и получает от полноты Его власти. Смотрите, здесь противопоставление одно сделано, что есть большое разнообразие наслаждений в этом мире, и в каждом этом разнообразии есть выбор. Или я делаю правильно, или я делаю как хочется. Приведу пример. Допустим, мать ведет своего ребенка по улице. Она знает, что если он сейчас съест мороженку, он заболеет. И ребенок кричит, видит мороженку, хочу мороженку, какой поступок она должна совершить? Если она не дает мороженку и злится, она злится и говорит, не будет тебе мороженки, это правильный поступок? Нет. Если она ему разрешает мороженку, это правильный поступок? Нет. Что она должна сделать? Она должна простить ему его слабость детскую и сказать, сыночек, с любовью, сыночек, тебе нельзя мороженку, потому что ты заболеешь. И за ручку его покрепче, и пошли вперед. Вот чтобы этот поступок сделать, для этого надо перебороть женщине свое естественное желание наслаждаться своим ребенком. Потому что как женщина наслаждается своим ребенком? наслаждается тем, что он не плачет. У него хорошее настроение. Можно поцеловать его в попу. Все счастливы. Так женщина наслаждается своим ребенком. Но когда ребенок плачет, это приносит счастье или нет? Смотрите, в чем заключается любовь и в чем радость возникает совершенная. Она о своему ребенку говорит ради его будущего. Она говорит ради его жизни, нет сынок, нельзя, пойдем дальше, берет его за ручку и ведет. Что она в это время делает? Она его чувства контролирует и делает его разумным. У него два варианта, или орать, и в это время она продолжает любить и ведет его, или второй вариант принять от матери ее любовь. И то и другое для него очень полезно, но ей и то и другое больно. Видите, всегда в нашей жизни боль. Какую альтернативу? Хорошо, нормально. Можно? Можно так, да. Можно так, да. Можно так. Но все равно он будет орать и говорить, я хочу мороженое. То есть любовь может проявляться по-разному. Или пойдем дальше, или куплю банан. Все, все это хорошо. Есть разные способы успокоить ребенка, но не факт, что он это примет, потому что ему хочется мороженку. Понимаете, это значит, что нам надо проявить любовь и простить ему это. Вот это вот проявление любви означает то, что приносит радость. А если мы ее не проявляем, это приводит к тому, что ребенок вырастает глупым и несчастным в жизни. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Говорю, что всегда есть выбор у человека. Или мы наслаждаемся жизнью, или поступаем как надо. Есть высшее наслаждение. Человек все равно к счастью стремится. Есть высшее наслаждение, есть низшее наслаждение. Допустим, в зале много девушек. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Много хороших девушек в зале, красивых девушек. Великолепно красивых девушек. Очень много. И у меня есть два варианта, как на них смотреть. Или наслаждаться ими, и тогда они будут просто играть со мной свою женскую игру. Или передавать им знания. Видите разницу? Или я наслаждаюсь, или даю знания, но у меня есть выбор. Если я даю знания, значит, я не должен обращать внимание на их красоту. Это возможно, возможно, да. возможно. Совмещать некоторые совмещают, да. Но такие люди не являются наставниками, это просто обманщики и все, потому что женщина не может совмещать. Она или слушает знания, или играет в свои женские игры. Одно из двух. Я как? Пора заканчивать все, да? Вечное время пришло. Зала, пора заканчивать. Нормально? Мы беседуем нормально? В этом ключе продолжаем, да? Значит, сейчас у нас будет тренинг с вами. Я всегда заканчиваю. Кончилось. Да, кончился звук. Я всегда заканчиваю лекции тренингами. Вот такими это очень важно. Потому что я извиняюсь, что я задержался чуть перед организаторами особенно. Мне простят, да, если 10 минут еще будет лекция. Это очень важно. Мы, о чем говорили, мы сейчас должны почувствовать это. Сейчас мы должны все сесть прямо. Смотрите, молитва может быть не обязательно в какой внутри какой-то веры находиться. В ведеческой культуре есть такой тип молитв, который называется «шанти-мантры». Для чего читали «шанти-шанти» означает «мир». Когда люди разных вер собирались, то произносились такие молитвы, которые всем одинаковы. Эти молитвы не внутри какой-то веры произносились. Например, такая «шанти-мантра» произносилась, когда люди разных духовных традиций собирались. Сарвей баванту сукинага, Сарвей шанту нирамая, Сарвей бадрани пашянту, Нагашчиду кабах Как переводится? Первая строчка. Я желаю всем счастья. Сорвей баванту сукинага. Я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, Пускай все обретут мир и покой в этой жизни. Сарвей бадрани пашянту, Пускай никто не будет страдать. Вернее, пускай а, все обретут возможность благоприятной жизни, удачи, накашчи, дух, кабавед, пускай никто не страдает. Понимаете, о чем я говорю? Да? Мы будем повторять по-русски первую строчку. Я желаю всем счастья. Это нужно для того, чтобы мы научились. Не ругаться, а делать что-то важное в жизни. Беды говорят, что если человек ругается, спорит, плохо думает, он разрушает свою жизнь. Поэтому если человек просто произносит вот такие настрои «Я желаю всем счастья», он воскрешает свою жизнь таким образом. Для того, чтобы эти настрои были качественными, для этого нужно вспомнить святого человека в своей вере, если у вас нет своей веры, просто вспомните любого человека, который вы считаете святым. Пускай это будет Сергий Радонежский, Серафим Саровский, мать Тереза там, и так далее, Ахатма Ганди. Ну, кто, кого вы чувствуете святым, возвышенным человеком? Вспомните. Мысленно кланьтесь ему и повторяя, я желаю всем счастья, Думайте, что это Его сила, а не моя. Это Он делает всех счастливым. По Его милости я могу кому-то пожелать счастья. А у меня у самого нет счастья. Я нищий в этом плане. Если бы у меня было счастье, я бы сюда ни, на лекцию не пришел. Все было бы хорошо, я бы сам читал лекцию. Ну то есть я желаю всем счастья означает, что я желаю то, что есть у этого человека. Я проводник его энергии, я хочу тебе служить, я хочу быть проводником твоей силы. Этот опыт, который мы сейчас получим, будет уникальным. Потому что, смотрите, здесь 500 человек сидит, сейчас все начнут это повторять, и мы почувствуем силу, если захотим. Эта сила будет выражаться в трех этапах. Первый этап. Я перестану думать о том, о чем мне думается сейчас, и начну реально желать всем счастья. Второй этап я получу спокойствие в сердце, удовлетворение. И третий этап я получу знание о том, что мне делать в своей жизни. Неожиданно приш ⁇ решение, понимание. Но надо отвлечься от ситуации своей. Когда человек отдает другим и забывает про себя, в этот момент Бог может ему помочь. Пока мы помним о себе, Бог о нас, нам не помогает. Потому что мы сами себе помогаем. Когда мы забыли про себя, начинаем всем отдавать свое счастье, желаю всем счастья», в этот момент приходит знание, что делать, потому что мы отпускаем судьбу, и в этот момент ее берет Бог в свои руки сразу. понятно система, как работает? Давайте спокойно, думчиво, концентрируясь на Святом Человеке, повторяем все вместе. «Я желаю всем счастья!»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 счастье я желаю всем счастье я желаю всем счаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастья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 счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастсть я желаю всемчаст я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем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 Всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем Я желаю всем Я желаю всем счастье. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья.